Здравствуйте, меня зовут Равиль Тузудинов, и я являюсь э, шеф-консультантом. В этом сюжете я расскажу вам о вафельницах торговой марки «Хуракан». Ассортимент торговой марки «Хуракан» широк. Всю продукцию производят на современных заводах в Китае. В ее разработке участвуют высококлассные специалисты, инженеры и, конечно же, шеф-повара. Оборудование «Хуракан» отличается высоким качеством и демократичными ценами. Вернемся к теме. С помощью вафельницы вам удастся приготовить, конечно же, вафли. Все просто. Бренд Huracan представляет более 20 моделей для приготовления разных видов вафель. Это могут быть мягкие вафли, венские или, к примеру, бельгийские. И, конечно же, твердые вафли, льешские или брюссельские. А также Huracan представлены модели гонконских вафель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 Порадуйте своих любимых женщин. В этом сюжете я рассказал о профессиональных вафельницах Хуракан. И посмотрите, какой прекрасный результат мы получили. Это станет прекрасным подарком для всех женщин в этот замечательный день 8 марта. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Меня зовут Равиль Тазудинов. Пользуйтесь техникой «Правильно».